Is... Стой, объясни, на еще будешь игру, мы сейчас душе, выиграем, да? Тихо, тихо, тихо, ты нигде не был, типа тебя матч, ты свалил голову, блять. Мне предел сидеть и Рэм играть, блять, посидишь что-то, первую лигу крутую, заветную, апную. А, я твоей матери а пока ты У тебя 4 игры, подожди, бро. бро, бро, бро. Короче, берешь, берешь, альтуишь. Короче, берешь, формулируешь положение, а потом со мной пиздец. Ты не перебивай долго. Я его замочу. Да что с тем улебкам пиздеть нахуй? Берешь, короче, альтуишь, и потом выкладываешь. Вся суть клана пусть э, на ютуб. Но я их просто матерей нахуй хуярил локтем в зубы, блять, и выбивал им. Это... просто всю чихом. <рискот> нахуй, клан... это клан... сыновья. клан, э... клан ебаных долбоеб. Только боже... ебаных ублюдков, то, что просто он спамит, блять. С... Сын, блядь, и никчемный нахуй. Даже, блять, э... дрымский про них видос сделал, как я не блядь, с головой. <рискут>